Дима быстрый, Дим, давай привет скажем. Ну ты это, посмотри, давай. Всем привет! Мы выехали гулять, наш местный парк, да? Тут вот такие даже фонтанчики есть, Дима полез, ручки мыть. Холодная водичка или тепленькая уже? Только надо осторожно, Дим, можно туда нырнуть. Сегодня очень жаркая у погода. нас погода, да? Дим, у тебя какая кепка, дай посмотрю, с маквином? Маквин, кепку мы одели, чтобы солнышко, она нас защищала, да? Ой, Дим, туда не надо, там мокро. Не-не-не, да. туда нельзя, ты что? Там мокро и грязно, потому что залазь обратно. Так здорово! Холодная? Ну, Все, да. поехали. Мы сегодня выехали на нашем тоже самокате Маквин. Да? Супер мощный быстрый. Гули-гули-гули. Мы с тобой с прогулки зашли в магазин, да? Да. И ты на тележку забрался сразу, да? да? Прохладненько, хорошо, на улице так жарко было. Наши любимые макароны. Такие пистолеты водные большие. Даже у нас кольцо есть, все для песочника. Ну, Много-много всего. Ну все, мы сегодня нагулялись с Димой, да? Пока-пока, до новых встреч! Устал Димочка сегодня гулять, да? Я что да, немножко пролил на рубашку, да, сок. Вот, ничего страшного, мы с тобой дома ее постираем. Ну все, до новых встреч, друзья. Пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал.